Если взять палец и поставить перед глазом и начать смотреть на него двумя глазами, и дальше убрать палец, то один ебаный глаз продолжает смотреть косо, другой прям, блядь, попробуйте эту хуйню.